Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем утилизировать мандарины. Мандаринов сейчас очень много, они невероятно дешевые, вкусные, сладкие, сочные, и грех из них что-то вкусное не приготовить. Пироги мы уже пекли, мандариновый чай мы уже тоже заваривали, и сегодня мы с вами сделаем мандариновый крем для тортов или для десертов. Кстати, в этом рецепте мы будем использовать яичные желтки, и это классный способ утилизировать желтки, не только мандарины. Например, когда мы готовим мерингу, белки у нас отправляются в нее, а желтки остаются, и мы всегда думаем, что из них приготовить. Вот этот крем – отличная идея. Но перед тем, как посмотреть рецепт, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. Нам понадобятся мандарины, и для кислотности я взяла еще один лимончик. Сливочное масло примерно 40-60 грамм, 5 яичных желтков, сахар, здесь по вкусу, но у меня примерно 2 столовых ложки и 1 столовая ложка с горкой кукурузного крахмала. И первым делом мы очищаем наши прекрасные мандарины и выжимаем из них сок. Я буду использовать сок соковыжималку, но если ее у вас нет, можно это сделать руками или с помощью, например, блендера. Вообще, что такое курт? Почему мы не говорим крем? А то сейчас опять будут ругаться в комментариях, то, что мы используем иностранное название, тогда можно сказать иначе. Но нет, крем это крем, привычный, например, там, масляный крем или крем из взбитых сливок, а курт всегда готовится с добавлением фруктового или, например, ягодного сока или фруктового или ягодного пюре. Поэтому такие кремы мы называем курт. Запах просто потрясающий. Я обожаю зиму. Мало того, что мы катаемся на лыжах и на сноуборде, и вообще, в принципе, я люблю снег, но еще есть мандарины, которые можно есть, но у меня на них даже нет аллергии. Идеально. У нас с вами осталось много корок. Я их выбрасывать не буду. Их можно насушить в сушилке или в духовке, или просто разложить на блюдах, перемолоть, использовать как специю для, например, фруктовой тарелки, добавлять в выпечку, например, в имбирное печенье. Просто шикарно. Добавлять в чай, делать из них цукаты, в общем, вариантов очень много. Если у вас остаются мандариновые корки, ну, конечно, часть можно выкинуть, но часть лучше использовать в рецептах, потому что это очень вкусно. У нас с вами в итоге получился офигенный мандариновый сок. Мы его пока что убираем в сторону, нам позже пригодится 300 мл. Теперь берем ковшик, соединяем в нем желтки и сахар и перемешиваем их с помощью обычного ручного венчика. Так, здесь взбивать не нужно, просто перемешиваем. Перемешали и теперь добавляем кукурузный крахмал и снова перемешиваем венчиком. Кстати, крахмал используем только кукурузный, он намного лучше подходит для десертов и для крема. Теперь берем лимон и снимаем с него центру. я использую такую вот удобную маленькую терку. Когда натираем лимон, стараемся вот эту вот белую часть не задевать, снимаем только верхний слой, саму цедру, она очень ароматная и аромат нам как раз и нужен. Из этого голенького лимона мы тоже немножко выжмем сок, а для этого мы его берем и вот так вот катаем немножко по столу, чтобы сок лучше выжимался. Выжимаем сок, мы его добавляем больше для того, чтобы крем у нас получился больше кислинкой, потому что мандарин у нас достаточно сладкий. Крем хочется, чтобы он был такой слегка кисленький. Поэтому я беру даже чуть меньше половинки лимона, наверное, 1 четвертая. И выжимаем. Так, отлично. И теперь сюда же мы добавляем наш мандариновый сок. Берем венчик и перемешиваем. Теперь мы ковшик ставим на плиту. Огонь у нас должен быть тихий или средний. И варим до загустения, постоянно помешивая венчиком. Не даем крему пригореть и убежать. Смотрите, я поставила ковшик на самую маленькую комфортку, но включила на ней максимальный огонь. И ковшик у меня с толстым дном, поэтому крем в принципе не должен пригореть. Но я все равно здесь стою и никуда не ухожу. И вообще, такой крем точнее курт, можно приготовить не только из мандаринов, можно взять лимонный сок, можно взять грейп-фрутовый, можно взять, там, не знаю, сок манго или сок апельсина, в общем, любой сок, который вам нравится. Но он вообще в идеале должен получиться с легкой кислинкой, поэтому, наверное, если я буду готовить э, этот крем с каким-то другим соком, я все равно добавлю немножко лимонного. Смотрите, у меня крем стал загустевать, он э, кипит и брызгает, поэтому я огонь убавляю до минимального и варю до нужной степени густоты, постоянно помешиваю венчиком. Он уже вот такой вот плотный стал, посмотрите. Смотрите, мы с вами положили не так много кукурузного крахмала, но я советую первый раз именно так делать и потом... Когда вы сварите крем первый раз, вы уже поймете, какой густоты вы хотите получить крем, точнее курт. Правильно буду говорить курт. И сможете уже регулировать количество крахмала по своему усмотрению. Крахмала можно было положить, в принципе, в два раза больше, и крем бы у нас тогда получился густой. Смотрите, я его варю вот до такой вот консистенции. Он у нас еще, когда охладится, он немножко загустеет. Для меня этой консистенции достаточно. Теперь мы с вами выключаем плиту. Не забудьте, это важно. И добавляем сливочное масло. И быстренько все это перемешиваем. При этом у нас при этом выключено. Посмотрите, какой у нас получился крем в консистенции. Чудесный просто цвет такой насыщенный, запах... Теперь мы наш крем переливаем в какой-нибудь контейнер или миску, главное, чтобы он туда весь поместился, а дальше расскажу, что делать. Он у нас горячий, мы не ждем, пока у он остынет. Крем у нас горячий, он еще не совсем доделался, но мне очень интересно попробовать, что получилось. У меня на ложке, надеюсь, остыла. Ммм... Это даже в горячем виде очень вкусно. Если вы любите кислинку, если вы любите цитрусовый, то крем станет вашим любимым. М -м -м -м. Надо доскрести остатки из кастрюли. Теперь мы с вами берем пищевую пленку. Так. И накрываем крем. Важно накрыть не просто контейнер пленкой. Важно накрыть крем в контакт. Я, если честно, не кондитеры, я не совсем понимаю, зачем это нужно делать. Но если кондитеры говорят, что накрывать нужно в контакт, они точно лучше знают. Отрежем. Контакт это значит, чтобы пленку у нас касалась крема. И теперь... Мы вот такой вот наш горячий крем убираем в холодильник и ждем, пока он остынет. Это примерно час-полтора, можно подольше, но главное, чтобы он у нас постоял и охладился. Ну что, смотрите, какой у нас получился классный курт. Я его приложила в такую стеклянную баночку, и в ней же буду хранить в холодильнике. Смотрите, какая консистенция у него. Он достаточно густой, по консистенции похож на заварной крем. Попробуем. М -м -м. Это очень вкусно. Вот если бы он был лимонный, как изначально предполагалось, он бы был очень-очень кислый. Это тоже классно, и особенно если сочетать этот крем Курс, точнее, со сладкими десертами или с какими-то сладкими ягодами, например. А этот у нас такой средний кисленки потому что здесь мандариновый сок. Мне очень нравится, и мне кажется, это лучшая идея просто, куда можно есть тонны мандаринов, которые сейчас продают. Если у вас возникает вопрос, что делать с этим куртом, несколько вариантов. Его можно есть просто так, с чаем, потому что это очень вкусный крем. Налили чай без сахара, можно с медом, и просто едим в прикуску, как, например, вы бы ели в варенье. Еще можно этот крем добавлять в ягоды, ну, например, там, или в фрукты. Если у вас есть замороженная малина, можно просто смешать крем с ней, будет очень вкусно. Можно добавлять в йогурт, в творог, в обычный. Можно добавлять в кашу, можно намазать на бутерброд. Например, сделали бутерброд со сливочным сыром, сверху курт просто божественно. А также можно его использовать для десертов капкейков, пирожных, тортиков и так далее. В общем, вариантов здесь очень много. Обязательно приготовьте такой курт. Напишите потом в отзывах, как у вас получилось. Можно даже добавлять фотографии и показывать свою красоту, чтобы мы все оценили. Я уверена, что у вас получится просто замечательно. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому рецепту. Пока!